успех женщин такой непростой такой многогранный и э, в этом нам сегодня помогут разобраться наши замечательные гости компания у нас яркая очень талантливая одна из них это татьяна кашпур основатель международного центра развития кашпур студия со своим 20-летним опытом персональной команды коучинг дизайн человека нлп э, она умудилась э, появиться на такой просто интеллектуальные мощные площадки как ТЭК и представить очень достойно все свои наработки, все свои навыки, охватить очень много стран своим опытом и привести, я думаю, не одну женщину к счастью. Второй наш замечательный гость – это эксперт, это Ксения Архипечкина, это кандидат психологических наук, который немного ни не ни мало защитила диссертацию по взаимосвязи свойств темперамента и самореализации личности. Вот, это специалист по связям с общественностью и очень успешный э, PR-менеджер, которая готовила не одну выборную кампанию, а вы сами прекрасно понимаете, что это за уровень людей, какие для них нужны речи, какие для них нужны какие запросы нужно покрывать вот таким людям. И сразу же хочу попросить наших замечательных экспертов раскрыть само понятие успеха, охарактеризовать, что это за категория, как мы, женщины, сопричастны к этой категории. Пожалуйста, Татьяна. Успех — ну, очень многогранное понятие. С одной стороны, это действительно, это достижение целей, да, которые, допустим, отдельный человек ставит во всех направлениях своей жизни. Но, с другой стороны, мы очень все разные. И, допустим, если говорить о женщинах, о женском успехе, да, то для какой-то женщины успехом будет карьера. И продвижение по карьерной лестнице. Для какой-то, возможно, этого будет недостаточно, или и не на этом будет ее внимание, а, допустим, важно заработать денег или открыть какой-то бизнес. А для кого-то семья будет успехом, выйти замуж, родить ребенка, возможно, построить дом вместе с семьей, каким-то образом вырастить детей инвестировать в них внимание или может быть наладить уютный дом, в котором всегда много гостей голосов и радости успех очень многогранное понятие и если ну вот мы спросим любого Человека об этом, да, мы услышим абсолютно разные ответы, потому что это субъективное понятие. Для каждого оно выросло из своего прошлого опыта. Что такое для меня успех? Но как вы считаете, то общество, в котором эти женщины находятся, оно влияет каким-то образом на развитие направления к успеху, то есть, каким-то образом перенимаем друг от друга, мы заражаем друг друга какими-то отправными точками этого успеха? Конечно, конечно, невероятно. Окружение формирует наше представление об успехе на всех уровнях, начиная с детства. Ну, например, если девочка и девушка в дальнейшем да, наблюдала о том, как мама, например, растила одна детей, достигала каких-то целей, купала квартиру, была сильной, отстаивала ну, в общем-то, каким-то образом и себя, и свою семью, да, то, естественно, для нее успехом будет именно такая картинка. Да? а, возможно, кому-то больше повезло, и, э, в общем-то, там была полноценная семья и была любовь между родителями. И тогда э, ну, такая девушка будет искать именно такого успеха э, — создать тепло, создать хорошие отношения в семье. Ну, в общем-то, соответственно, окружение формирует нас. Да? Ну и сейчас, в общем-то, если посмотреть на то, что сейчас происходит, девушки, в общем-то, сейчас совсем не спешат, я вам хочу сказать, выйти замуж. То есть, если в мое время это было невероятно важно, и женщина считалась несостоявшейся, да, то сейчас девушки не особо торопятся, и, ну, в общем-то, считают, что это не самая необходимая вещь для счастья. Хотя, я, как психолог, могу говорить об обратном: в свое время мне попалась информация из вед о том что мужчина реализуется вовне в социуме и он может быть счастлив если он состоялся если он что-то сделал в этом мире для других заработал денег основал компании а если говорить про женщин то женщины счастливы внутри то есть их место для роста, их место для реализации — это семья. И я люблю часто говорить девушкам, что если ты одна и у тебя нет отношений, вряд ли можно говорить о каком-то духовном и личностном росте, потому что это самый мощный рост. Да очень, да. да, очень интересная тема. Я думаю, что э, вот эта социальная реализация женщин, она э, отодвигает уже на второй план вот то, о чем вы говорите. И чувствуется по теперешнему времени, как, как социальная реализация женщины выходит на первый план. Поэтому и отодвигаются эти браки, и э, становятся отношения уже совершенно другими. К сожалению. И, да, и вот э, хотелось бы пригласить к разговору нашу Ксению, потому что я думаю, что э, львиная э, доля э, ее э, клиентов, ее работы была связана вот именно с такими женщинами. Послушаем ее. Да, здравствуйте, очень приятно присоединиться к вашему проекту, быть экспертом. Неожиданно приятно для себя открыла еще новую грань, видимо, в, в своем именно э, росте профессиональном. Конечно, понятие успех, как вы уже сказали, это достаточно такое социальное понятие, и оно диктуется, во-первых, модой, модой на успех. Что сейчас модно для нашего поколения, для наших женщин? Это самореализация в бизнесе, возможно, в политике, в, какие, ну, в карьерном именно плане. Это сейчас модно, поэтому акцент делается на этом. Но также надо сказать, что для успеха еще важен зритель. То есть... Для кого этот успех? Если это внешняя сторона успеха, о которой мы говорим, то нужен э, обязательно наблюдающий твоего успеха. Потому что если мы окажемся на необитаемом острове, у нас совершенно будут другие уже э, линии развития и нашего становления. Поэтому, конечно, это социальная такая э, э, категория. И вы правильно сказали, что э, женщина сейчас делает акцент именно в... Ну, так, жизнь складывается, что женщина делает акцент на социальном успехе, это строит карьеру, обязательно учеба профессиональные какая нибудь институты, э, там, как у меня, возможно, научная степень, да, то есть я тоже проходила все стадии э, своего представление об успешной женщине. И это профессиональная карьера, и семейные обязательно э, какие-то этапы, да? Там, у меня ребенок есть, вы уже знаете. Но э, рано или поздно ты понимаешь, что все это — это э, внешняя сторона, то есть тебе нужна еще какая-то внутренняя сторона твоего успеха, когда ты понимаешь, что э, ты все э, галочки поставил, ты реализовался в этом обществе, тебя знают, почитают, но что же о, о внутреннем наполнении. То есть любая женщина стремится к гармонии, к равновесию, к какому-то творческому э, еще проявлению. И вот тогда начинается поиск уже внутренней части успеха, когда ты э, хочешь стоять на своем месте, в правильном месте, это твое предназначение. И вот ты начинаешь уже искать успех не в э, демонстрации своих усилий для общества, да, а внутри себя уже начинаешь успех искать. В каких, каких-то сферах, да? для кого-то это творчество, для кого-то это духовные какие-то поиски, для кого-то это, опять же, семья, души на дети, любимый муж и э, успех именно в семейном, э, семейной сфере. Конечно, вот мы когда говорим о, о женщине, мы в первую очередь… Э, в первую очередь мы говорим, что это все-таки мать, что это все-таки э, девушка, и она должна реализоваться, реализовать свою женскую природу. Но мы знаем сейчас в обществе у нас происходят изменения, многие женщины занимают мужские позиции и отказываются от семьи, от детей, ну, потому что, видимо, сейчас такое уже общество, результат нашего развития нашего общества. Но... Да, да, я вот как раз хотел сказать, мы когда, э... Договаривались об этом вебинаре, мы договорились с Валерной, что вопросы будут задавать, задавать я, а она будет сидеть молчать. И видите, что получается. Женщины моментально стала успешной. Я вот хотел вас спросить, а скажите, а что значит успешная женщина, живущая с успешным мужчином в успешном обществе? Вам не кажется, что если есть такая категория, вообще такая категория есть, то значит должна быть, Неуспешная женщина, живущая с неуспешным мужчином и там, в какой-то нищете. Да это как-то сравнительно должно быть. Вообще, что это значит? Я по сравнению с кем-то всегда успешно. Что делать с теми, кто неуспешный? Может, им как-то поможем? Ну, у каждого, в общем-то, своя модель, да, и на протяжении жизни она может меняться. Вот я, допустим, могу сказать, что изначально для меня была модель отношений: что я добиваюсь всего, у меня все как у людей, все правильно, а муж занимается там, креативом, в общем-то, у меня первый муж достаточно креативный а, вот, творчеством и так далее далее да у него такая вот сфера пиар дизайн и так далее и в какой-то момент я обратила внимание что мне не приносит это удовольствие что быть главной в семье это отвратительная роль что женщина это все-таки что-то другое и ну, у меня на протяжении жизни поменялась модель вот этой вот успешной женщины с успешным мужчиной. Да? Сейчас рядом со мной большой мужчина, ну вот как масштабная личность. Да? И когда мужчина большой, женщина может позволить себе быть слабо рядом с ним, в общем-то, и быть за... Мужем за мужчиной, да. Ну вот я бы сказала, что сейчас вот это для меня модель успешной семьи, успешной женщины, да. Ну, то есть это очень разные модели, и в зависимости от того, какие приоритеты мы выбираем для себя, они могут меняться. Татьяна, а какие нужно выбирать приоритеты? Вот вы сейчас говорите, что у вас Большой муж, ну это вы как бы подменили немножко э, вот термины эти, да, у вас муж тоже успешен. Физически, да, он 1,90 ростом, вот, и он большой энергетически, у него своя компания, он обслуживает, обучает а, по псикологу, а, макофе и так далее, как на um, аутсорсинг, тренинги, а, ну то есть он состоявшийся, и м, моя модель сейчас, я очень долго к ней шла успеха, это когда э, мой муж э, содержит семью, я научилась принимать это от мужчины. Это для меня был невероятный рост между нами девочками. Вот. И, в принципе, я занимаюсь любимым делом. Я занимаюсь работой с женщинами, с девушками. Меня невероятно радует, когда меня приглашают на свадьбы, когда меня приглашают на Кристины детей. Это, ну, в общем-то, когда... Мой успех, это успех моих клиентов, я чувствую себя невероятно счастливой. И я могу не париться о деньгах, хотя их тоже зарабатываю. И, ну, в общем-то, успешно довольно себя чувствую, могу себе позволить, ну, в общем-то, все, что я хочу. Там, в этом году я посетила шесть стран, начиная с начала года вот, и по работе, и по путешествиях, то есть, действительно, это та модель, которая мне сейчас очень комфортна, это модель успеха. Яна, а вот а что на это скажет наша Ксения? Она как считает? надо как-то э, планировать свою жизнь, планировать какие-то этапы, чего ты хочешь достичь через год, через три года, через десять лет, примерно иметь какой-то план действий. И уже исходя из этого плана, ты делаешь поступательные шаги в этом направлении. Да, но э, что касается моего опыта да, и опыта людей, э, с которыми я работаю, э, очень важно не зацикливаться, то есть надо понимать вектор движения, то есть можно двигаться по горизонтали, да, там, вот я в этом году три страны объездила, в следующем году шесть, а в следующем десять, да, это одна сторона успеха, или точно так же с материальной, да, стороной, сегодня я строю квартиру, там, не знаю, ремонтирую в Москве квартиру, потом в Москве покупаю, потом дом, ну, то есть а можно двигаться по этапам как бы поступательного развития вертикали, то есть наполнение поэтапное семья дети карьера учеба самостоятельный бизнес если к этому есть призвание дальше уже идет э, какие-то опять же творчество какая-то э, ступень именно духовного наполнения отдачи возможно начинаешь ты просто понимаешь что надо э, не сидеть на месте, а строить, во-первых, какие-то планы, а во-вторых, понимать на интуитивном уровне, куда ты хочешь прийти в итоге, к чему ты хочешь прийти. И обязательно чувствовать себя, вот как Татьяна сказала, гармонию. А действительно ли мне это надо? Или это дань моде, и, и, и ты это делаешь не потому, что тебе так хочется, а потому что общество тебя призывает к этому. Вот сейчас модно женщины реализоваться да, в политике, в карьере, ты это делаешь, но это не твои ценности. Надо просто четко и честно быть самим собой, что тебе хочется, где ты чувствуешь свое предназначение, где ты находишь место, свое место для реализации. И если ты призвана любить, да, тебе лучше родить детей и заниматься семьей. Если ты чувствуешь, что ты можешь помочь людям как-то, то выбрать какую-то общественную работу и там найти свою самореализацию, там найти свой успех. Я к тому, что призываю всех женщин, да, у нас женская селебитория, чувствовать твое, свое сердце и интуитивно быть самим собой честным. Ты это делаешь ради кого? Ради э, того, чтобы... Э, быть счастливой самостоятельно или ты просто это делаешь потому что так думаешь что модно и так ждут от тебя твои подруги твое окружение мы тоже начали этот вопрос с окружения. окружение конечно играет роль то есть я, э, скажи твой, кто ты кто-то друг и я скажу кто ты знаешь да, соответственно мы выбираем себе окружение для того чтобы правильно реализовывать Ксюша, а Я... вы как, как, как думаете, и Татьяна, и Ксюша, вот мужчины они помогают женщинам в их успехе? То есть они способны искренне помогать женщинам в успехе? или это все-таки конкуренция? На каком-то этапе это конкуренция, и это признак незрелости, когда женщина конкурирует с мужчиной. Конкуренцию задает женщина. Мужчина никогда не станет конкурировать с женщиной первым. В какой-то момент у меня был такой опыт, когда мы, мы с первым мужем на перегонки добирались домой из одной точки, то есть мы были на одной встрече, предположим, да, и кто быстрее. И естественно я была быстрее. И в какой-то момент я задалась вопросом: стоп, чтобы что? Что мне это дает? «Зачем я это делаю?» да? То есть конкуренция между женщиной и мужчиной — это катастрофа, потому что мы очень разные. Мужчина наполняет женщину, а если он с ней конкурирует, то он чувствует себя с ней на равных, а это, в общем-то, можно считать уже неуспехом. Ну хотя, в общем-то, правильнее будет говорить о том, что для каждого это своя модель. То есть если люди счастливы, если им хорошо вместе, то, в общем-то, какую бы модель они ни выбрали, здорово. Да? Но если говорить действительно о таком более научном подходе, то все таки женщина должна быть ниже мужчины, ниже не ни по статусу, не по уровню заработка, а на уровне энергии она должна поднять своего мужчину. Да? И вот это будет успехом, вот это будет достижением на самом деле. Успех мы можем э, принимать, э, да, образец, ч, те модные тенденции, которые есть да, на, на сегодняшний момент, но не прислушиваются к самому себе, правильно ли я делаю, мои ли это желания, или эти желания э, мне навязаны. И... Э, Конечно, вот даже на моем опыте, общаясь с разными высокопоставленными высоко людьми разных должностей, я видела, что они выполняют, они абсолютно выполняют какую-то роль. Для них не внутреннюю, не гармоничную, да, они успешные в политике, в бизнесе, у них есть цель, они идут в эту, в этот, на этот путь, имея цель. Но как правило не всегда это действительно соответствует их внутренним каким-то желаниям и убеждениям. И вот тогда, вы знаете, у нас это часто случается и в развитых странах, какие-то идут уже отдушены в алкоголе или в каких-то... Где можно как-то вот это вот неудовлетворение от своих жизней, да, и разрыв между того, что я хочу, и тем, что я есть вот как-то это компенсировать и вы знаете антидепрестанты анти очень популярны да в наше время сейчас это все потому что опять же вот идет разрыв между своими желаниями и э, того что общество навязывает навязывает э, среда в которой этот человек находится да и там, друзья семья возможно мож также может накладывать какие-то э, стереотипы еще с детства, вот тебе надо образование выше, иначе будешь уборщицей, да, грубо говоря. И вот это вот с детства идет страшилка такая, и человек идет получать это высшее образование, хотя, возможно, ну нет у него склонности, ну вот надо, да. И вот из этого действительно понимать свое место, предназначение внутри себя чувствовать, и искренне отвечать себе, а хочу ли я это. А вот такое скажите, а успех и счастье — это одно и то же? Совсем не одно и то же. Успех можно трактовать по-разному, как мы уже говорили, да. И можно говорить, что успех от слова успевать. Это сколько всего успею сделать в жизни, да, но дело в том, что счастье это не достижение, достигаторство это мужская сторона, это мужской путь ставить цели, идти к ним, преодолевая барьеры. Это мужской способ движения, а женский способ это состояние, это состояние, а, собственно говоря, счастье это состояние. И тогда это не просто успевать, то есть успех — это успевать по-мужски. А если говорить про женщину, то успех от слова «петь». То есть женщина должна спеть свою песню, она должна случиться в этом мире. Она должна состояться, она должна, э, ну, в общем-то, э, спеть колыбельную своему ребенку, э, условно говоря, да, она должна что-то после себя оставить на уровне состояния. Татьяна, И... Татьяна да. я прошу прощения, скажите, ну, тогда давайте добавим, что, значит, успех равняется счастье плюс, плюс что? Вы знаете, дело в том, что счастье, ну, очень много исследований по поводу счастья, да. Ученых всегда волновала эта тема, и есть много исследований, которые говорят о том, что напрямую счастье не зависит от успеха. Ну, успех это, там, для многих — это деньги. да. И в результате многих проведенных исследований да, пришли к выводу, что когда количество денег достигает уровня, покрывающего все потребности, да. Ну, например, в Штатах это около 6 тысяч долларов, там 6-7 тысяч долларов. Эта сумма уже позволяет обеспечить детей, выплачивать ипотеку, иметь машину, также в кредит, предположим, ее выплачивать, и полностью себе позволяет раз в год какие-то путешествия и так далее. То есть потребности, когда полностью закрываются, то люди перестают чувствовать счастье от того, что их зарплата растет уровень дохода растет. и с этого момента не важно, я буду зарабатывать 100 тысяч или 200, это важно для сознания. А для уровня, для уровня счастья э, прирост счастья э, не равен приросту количества денег. То есть с этого момента э, сначала вступает я по сравнению с другими, то есть если у других много, у меня мало, то человек не чувствует себя счастливым, и он тоже должен дойти до этого уровня, когда он на уровне со всеми. И затем э, наступает момент, когда счастье увеличивается только тогда, когда люди дают что-то другим, когда они начинают делиться собой, тем, что у них есть внутри и так далее, и тому подобное. Вот сейчас а, то я есть... говорю, чтобы вы посмотрели, мы тут подобрали э, по одноминутный ролик, Давайте нам Да, построить. я как раз, вот Валерочка, хотела рассказать об этом ролике маленький, да. маленькое вступление, потому что вот мы сейчас заговорили о счастье все дружно, а я вот сижу и хочу вспомнить, когда и где, вот так на улицах, в офисах, в торговых центрах я видела счастливых людей, вот по-настоящему счастливых людей. И вот, вот этот вот ролик Эриха Фрома очень э, интересный, он как-то так… Э, э, был записан причем в восьмом году, это 60 лет назад. То есть у нас как бы был шанс с этого времени стать развитым э, таким миром с, с счастливыми, э, очень счастливыми жизнями, прожитыми. Но опять-таки актуальная тема. Давайте его послушаем вместе. И все же я бы сказал, что любовь — относительно редкое явление сегодня. У нас много сентиментальностей. Много иллюзий о любви, а также того, что мы называем влюбчивость. Но дело в том, что нельзя по-настоящему влюбиться. Надо любить. А это значит, что любовь и способность любить становятся одними из самых важных составляющих в жизни. Почему так трудно для людей любить? Что с нами не так, по вашему мнению? Потому что мы имеем дело с вещами, обеспокоены своим успехом, обеспокоены деньгами, обеспокоены средствами для достижения целей. И самое главное, по воскресеньям мы говорим на темы, на которые обращаем мало внимания. Любовь — это не просто. А, дело в том, что нас воспитали наши родители, и... М -м, нельзя сказать, что это была безусловная любовь, да? Ее нужно было заслуживать в конце концов. И я могу сказать, что сейчас, к счастью, вот в моем окружении большое количество женщин учатся любить, учатся заново, а как это, как это любить по-настоящему детей, как это любить по-настоящему мужчину, как это любить своих друзей, потому что изначально у ребенка нет э, понимания, что такое деньги вообще, да. У него есть понимание любовь и внимание матери. А со временем то, как он получал любовь в детстве, он таким же образом получает и деньги. То есть если ему не хватало любви, то он э, отстаивает себя, предположим, таким образом зарабатывает деньги. И э, это все приводит к тому, что мы не до конца сейчас и хорошая новость в том, что наше счастье в наших руках. То есть давайте вот это... попробуем, Татьяна, давайте попробуем. Смотрите, у нас есть успех, приравнив... приравненный к счастью, плюс любовь, вот сейчас мы услышали, плюс. а еще плюс что? Может выведем какую-то формулу успеха? Ну давайте для женщин хотя бы. Для женщин, но ну, для женщины состояние, да, это и счастье, и творчество. То есть очень важный момент – это состояние. Не просто достижение цели, не просто достижение результата, а и состояние. Если у мужчин акцент на результате, то у женщин на состоянии. Когда есть состояние, все остальное происходит само собой. Может быть, вы вам попадались женщины, вы встречали таких женщин, которым достаточно просто быть, и с ними все происходит. Вот по, по этому вопросу, то есть успех, вы, допустим, успешная женщина, это э, приравнивается счастье, плюс любовь, плюс что еще? Как мы бы выведем формулу успеха? Ну, сейчас послушаем. Ну, я могу добавить к этому перечню еще вот такое слово, может быть, для кого-то оно непонятное, но на, как, на э, уровне проб и ошибок все. Женщины понимают, что это такое, это гармония. Для женщины очень важно быть э, целостной, да? не, не отказываться от своей, от своей женской сущности, не отказываться от своих. Э, истинных природных желаний. Вы знаете, я просто по своей жизни э, сужу. Я вот когда, опять же, работала, да, строила карьеру, и очень у меня это все успешно получалось, как-то у меня жизнь подкидывала разные знакомства и э, возможности. Но в какой-то момент, ну вот реально, если говорить, то это было 25 лет, я поняла, что гормоны берут свое. И как я не кручу, меня прям разрывает на части изнутри. Когда я уже поняла, что я вот просто хочу ребенка, я смотрю на чужих детей, у меня слезы текут. Ну вот ну, это, это никак не, не объяснить, вот только тем, что ну, просто время пришло, и я как бы не от э, ну, я же молодая современная девушка, мне что надо? Мне там нужно обеспечение, какая-то позиция, признание, карьера и так далее. Но так или иначе, от этого никуда не уйдешь. И вот эта вот гармония, которая должна присутствовать, обязательно у женщин. Это обязательно для ее успеха. Ксения абсолютно права. И хочу присоединиться к тому, что гармония для женщины ⁇ это умение жить в балансе, держать в балансе и карьеру, и ребенка, и мужа, и финансы, и свое собственное состояние, и здоровье. То есть вот это постоянная работа над собой, постоянное состояние баланса и гармонии, да? когда все получается. Ну, ну и, наверное, социальное подтверждение еще, когда, ну, в общем-то, все, все это признают, да, что там все случилось. Да, я могу девочек только в этом поддержать, потому что я точно так же строила свою карьеру и видела себя чуть ли не с рождения модельером. Я не знаю, откуда у меня была эта мысль. Она, наверное, со мной пришла в этот мир. И все мои учителя почему-то думали, что я буду там философом, каким-то химиком или физиком или математиком. И когда все слышали, что я буду модельером, падали в обморок. Вот, как говорит Ксения, это вот пришла мысль, пришло состояние. И я с этим прожила фактически 15 лет. Я вырастила ребенка, но я его не прочувствовала. Это была няня, мама, это было общество, школа. Я сделала карьеру, я поработала во Франции, я доказала себе в первую очередь, каким-то своим друзьям. Я почувствовала вот этот фэдбэк от общества, что я это все сделала не зря. Но вот как задавали вопрос вот, через нашего администратора, что внутри была та пустота, которая была зияющая. То есть я не могла понять, что, что именно не так. Так, потому что я не реализовала себя как супруга, как мать, э, как, как вот та жена, которая должна была быть. И вот только какие-то э, источники э, раскапывала где-то, чтобы понять. Вот я думаю, эти женщины к вам приходят, к экспертам, к тренерам, вот точно с такой же проблемой. И вот мне 46 лет, и у меня 3 года девочки. Я хочу поделиться этим счастьем. Если вот Валера задавала этот вопрос, что же такое счастье? Это успех плюс осознание, плюс понятие вообще самой категории гармонии. Да? То есть прийти к этому ⁇ это уже огромное счастье. И мне кажется, вот эта зона, где женщина может быть успешной и счастливой, это зона созидания, это зона отношений. Спасибо. И в коучинге есть такой вопрос, как ты поймешь, что ты достигла счастья, состояние счастья, как ты поймешь, что ты счастлива. Да? И здесь есть несколько компонентов, это тоже в ответ на этот вопрос. Это, во-первых, ну, внешняя референция. Это как, референция ⁇ это от слова ⁇ «советчик». То есть когда... Я считаю, что я счастлива на основании следующих моментов. Во-первых, я достигаю результатов. У меня есть какие-то социальные результаты, да, которые для меня важны. Они количественны. Предположим, у меня там ребенок, муж, квартира, машина и так далее. Да. С другой стороны, мое окружение говорит мне об этом, да, что ты успешна что у тебя все получается, что ты умница. Да? И третий компонент ⁇ это мое внутреннее чувство, насколько я чувствую себя успешной. Это может быть ну, примерно по 30% да? или, предположим, внутреннее ощущение 50%. Но если говорить об успешных женщинах, которые там, топы компаниях, да, или политике, или, в общем-то, в шоу-бизнесе, то часто это 50%, как я чувствую, да, и 50% примерно пополам. Социальные результаты, принцип социального подтверждения, да, признанный обществом, и то, что говорят, говорит мое ближайшее окружение, подтверждает, да, тоже, что со мной все ок. Вот. Ну, такой тоже, как бы. Вопросик выскочил. У нас, у нас работает чат в Фейсбуке, и туда присылают вопросы. И вот сейчас вот такой вопросик выскочил, который, который сейчас вот очень органично, думаю, будет звучать. Вы несколько раз повторяли это слово, и сейчас у нас Жанна Воинова спрашивает, а что значит состояние в этом контексте? Что? Состояние… <связывая> Ну, если говорить с точки зрения психологии, состояние — это отсутствие травм в данный момент, это когда я могу иметь доступ к ресурсным, каким-то моментом я могу чувствовать себя счастливой, я могу чувствовать себя успешной, я могу ощущать ну, напрямую без всяких препятствий радость, наслаждение, удовольствие. Ну, в общем-то, это с одной стороны. И с другой стороны состояние ну, от слова, если взять этимологию этого слова, от слова «стоять». «Какая я сейчас стою перед вами?» да? Недаром говорят благо состояние. То есть сначала состояние блага внутри, а затем это монетизация и, ну, в общем-то, этого в социуме. Да? Спасибо, очень интересно. А в контексте а этого нас... вопроса… Вот, Валерочка, Валерочка, я уже в догонку. Вот а в... В том, что... ты, ты понимаешь, в чем дело? Тут, получается, столкучая вопросов к тебе. Вот у, нас, у нас есть вопрос, какую роль играет мужчина в успехе женщины и Владлена, а ваш муж как повлиял на ваш успех? Понимаешь? Mm -hmm. а ну, мой супруг, конечно, очень сильно повлиял на мое э, ощущение, как вот Татьяна только что заметила, потому что э, мой муж, он э, дал мне э, полноценно понять, почувствовать э, мою мою как бы ему надобность, всю мою ширину, он меня не сужал, он дал моей природе полностью проявиться рядом с ним. За это ему огромная благодарность. И ведь правда, женщина в достаточно таком зрелом возрасте, наверное, подарив ребенка мужчине, она дает себе осознанно отчет, что она делает для него. Я думаю, что это ответ как раз самый такой характерный, показать, вот. что это мужчина тот, который нужен рядом со мной. А -а thinks. И вот у нас еще два вопроса, тоже таких одинаковых. Э -э у вас все сложилось прекрасно. А что вы посоветуете тем женщинам? у которых все наоборот. С чего начинать? Это вопрос э, ко всем экспертам и к квадлине, которое плавно перетекла со ведущей э, к, высь, к экспертам. Ну, давайте Ксюша, я уже не говорил сейчас, давайте Ксюша начнём. Итак, чтобы вы посоветовали женщинам, которые вот э, из своего опыта, с чего начинать, как быть успешной? Я уже на, на самом деле советовала, э, набросайте план, что вы хотите достичь в ближайшее время. Сначала месяц, что вы хотите изменить в себе, потом полгода, год. Четкий план, что бы вы хотели. И вы почувствуете каждый пункт этого плана, насколько он вам близок, насколько он отзывается в вашем сердце. Если он отзывается, то просто начинайте действовать. Просто вот каждый день делайте что-то для реализации вашего плана, чтобы решить какие-то проблемы, организовать там не знаю семью, организовать свой быт, организовать там на работе что-то место себе. И вот как Татьяна сказала, очень правильное слово, вот это вот состояние. Начинайте с гармонии в себе. Вот это. Татьяна, вы добавите? Конечно, конечно, добавлю, То есть, с чего начать. Мы с вами затронули такое, такую важную тему, как окружение. Вы знаете, самый простой способ достижения чего-то — это окружение. Если, например, я хочу выйти замуж, то здорово искать окружение семейное, где мужчины, женщины, мужья и жены, где счастливые семьи со счастливыми детьми. То есть, может быть, это какой-то семейный отдых и так далее. Да? Если я чувствую, что мне для успеха не хватает любви, мне нужно искать возможность ее проявлять ее чувствовать а как это когда любят да? но ну, в конце концов завести домашнее животное и чувствовать любовь к нему да? и искать окружение опять же в котором это также можно почувствовать да, себя любимым и учиться учиться как это то есть это самый простой способ да и то же самое можно сказать про деньги хотя на мой взгляд деньги Деньги здесь, ну, в общем-то, никак не на первом месте. Да? Но по деньгам проще всего посчитать. Говорят, что если вы возьмете пять человек из вашего ближайшего окружения, узнаете, сколько они зарабатывают ежемесячно, и сложите эту сумму, поделите на 5, то вы получите, в общем-то, ту сумму, которую вы зарабатываете сами. То есть если вы хотите больше любви, начните искать окружение, в котором вы сможете этого давать больше любви. Так, ну давайте давайте послушаем нашу соведущую экспертшу, а потом Мудрый задаст вопрос. Что меня так повысили в течение вот нашей программы но на самом деле я могу просто как и как и как из своего такого опыта модельера дать такой небольшой совет по исследовать свою женскую природу вот по исследовать ее вот позволить себе быть женщиной, вот не уходить вот в это вот на плечах тащить все на себе все за всех решать вот постараться дать себе э, такую волю, вот течь сквозь себя вот этой женской энергии, потому что она оздоравливает, она оздоравливает семью, она оздоравливает вокруг себя отношения, она позволяет обладать еще дополнительным ресурсом, из которого ты можешь созидать и, и продвигаться к этому самому успеху. Спасибо. Так, у нас вопрос от наших организаторов. Кто задаст? Вот Вене Смехово или Мудрович, Хотела бы спросить у наших экспертов, милых женщин. Я вижу их глаза, они сверкают радостью, но не всегда успешная женщина… Вот у успешной женщины есть глаза вот этой радостью, счастьем. Почему? То есть… Обычно у успешной женщины такой вот, у них глаза э, такие красивые, строгие, но несчастливые. Почему не всегда вот, ч, э, у таких женщин э, вот, глаза не, не, не отдают счастья? Вот то, что сказала Владлена сейчас. Кто хочет ответить? почему у успешных женщин не всегда счастливые глаза. Ну, то есть иногда счастливые, но не всегда. Ну, мы вот я, об этом... я начну, думаю, эксперты присоединятся, потому что я только комментарий к этому дам. Ведь я действительно работаю с вот этими успешными женщинами, я их не делаю успешными, я их не делаю счастливыми. Я просто создаю для них одежду. И они ко мне приходят вот такие, какие они есть выхваченные из динамики, из работы, из какой-то конференции, перелетающими из самолета в самолет, и вот мне кажется, что вот это вот напряжение, вот этот пресс внешнего, не позволяет им вынырнуть из этого, и вот а счастье тогда, когда они попадают вот в такие руки, как наши эксперты, которые могут их вовремя посоветовать, вовремя вынуть из этих состояний, как-то помочь. Я думаю, что вот сейчас передаю слово, что это, это самое лучшее. Вы сами понимаете, что у нас сейчас темп жизни такой, у нас жизнь просто давит, да? Мы куда-то должны все время бежать, вот эта сумасшедшая скорость во всем. И, конечно, женщина она приобретает столько вот обязательных каких-то действий, как ей кажется, да, у нас жизнь просто толкает и работать, и в семье, и на фитнесе, и следить за красотой, и расти детей. И столько всегда советчиков, столько всегда там вот эти вот журналы одно говорят, по телевизору другое. Мы постоянно видим эти обложки там красивых, ухоженных, там, выстательных звезд наших. И вот мы постоянно хотим куда-то бежать, гнаться и зачем-то теряя связь с самим собой. И вот э, почему, почему, возможно, у нас глаза блестят? Вот я просто про свой, про свой опыт, да, как я вышла. Я точно так же гналась, я точно так же думала, что вот надо это это, это, это, это сделать, и вот тогда я буду счастлив. Но в какой-то момент я поняла, что э, наполнение не приходит. Я все реализую, я все достигаю. А внутри отчаяния и вот этот вот состояние кризиса, да, вот напряжение. Женщина не должна быть в напряжении. Это вообще не наша ситуация. И мужчины должны напрягаться, что-то там достигать, зарабатывать, конкуренции быть. Женщина, она вот должна совершенно в другой гармонии находиться само собой. И когда я это поняла, это нелегкий был этап изменения своего ритма, ну, это, это действительно... Пер переломный момент был в жизни. Но вот когда я это нащупала, вот как я говорю, и искренне поговорите сами с собой, куда вы бежите, зачем. И вот когда вы услышите себя, что же вы хотите, как вы достигнете, чтобы ваши глаза блестели. И это не обязательно там, успешный муж и какая-то обязательная карьера. Это, возможно, вы найдете ответ совершенно в другой отрасли и области, но вы должны задать вот искренне, поговорить само с собой. И, конечно же, женщину наполняет любовь. И не получение ее, а именно отдача. У, ну, у нас вот такое предназначение. Мы должны любить. Мы когда любим, мы совершенно по-другому воспринимаем этот мир. И мир воспринимает нас по-другому. Танечка, добавь. Да, сто процентов. Я, в общем-то, присоединяюсь ко всему, что сказали наши барышни. И пустота приходят, во-первых, от того, что мы занимаем не свои роли, да? от того, что мы стремимся к результатам в первую очередь, забывая про состояние. А если говорить о главной женской работе, это как раз и пребывание в этом состоянии. Это состояние наполненности, это состояние любви, как уже проговорила Ксения. да. Это… Ну, в общем-то, не могу поделиться тем, чего нет у меня внутри. И я могу давать Любовь только если она у меня есть внутри. И здесь мы можем говорить уже о какой-то связи с душой в конце концов потому что чем старше становится барышня, да, тем важнее для него для нее такие духовные аспекты, что останется после нее в ее детях, в ее проектах, в ее творчестве, Каким образом она повлияет на мир, каким образом она может чем-то поделиться и наполнить этот мир уже из себя. Ну и хотеть, вот очень важно, этот задор дает желание. Мой муж очень часто мне говорит: Женщина, твоя работа хотеть, делай ее качественно. Вот, я хочу тогда я думаю, действительно, что-то я давно ничего так вот по-крупному не хотела, да. Вот, ну и это в какой-то степени и присутствие внутреннего ребенка, да, которого мы можем баловать, это, это снова состояние, да. Ну и, конечно же, это связь со своим вашим «я», со своей душой, с другими людьми. Если мы думаем, что мы можем быть успешны в отдельности, взяты сами по себе, мы глубоко ошибаемся. Хочешь быть счастлив — помоги другому достичь того же самого. Хочешь выйти замуж — помоги подруге это сделать. Хочешь стать богатым — помоги своему окружению это сделать. И удивительное дело, что-то начинает меняться, и глаза начинают сверкать. Вот замечательный вопрос пришел от Юлии Грековой. Она пишет так: Правду скажите, женщины, вас заставили все это говорить. Чувствуется, что мужчина на экране на вас давит. Свободу женщина от семейного рабства, сексизма со стороны мужчин. Вот такая вот реакция. А что, я сильно давлю на вас? Я просто говорю, чтобы вы говорили, все, все, все правильно, чтобы я все контролирую, что там говорите. Просто и на самом, самом деле, деле мужчины есть мужчины. У них все четко, у них стрит-стрит, авеню-авеню, открыта одна вкладка, все четко. Это у женщин миллион всяких задач, которые не пытаются э, обработать одновременно, передать. Э, вот в данном случае нашей аудитории. И я вот тоже хочу задать вопрос э, нашим экспертам. Э, что вот делать женщинам? Э, есть такая тенденция, я ее замечаю в обществе, и именно в теперешнем. Вот, э, вот этот вот э, такой момент, который очень тревожит. Вот происходит обесценивание. Вот знаете, обесценивание отношений, обесценивание достижений. «Сегодня ты это достиг, а, а, а вчера это уже не нужно». И те, кто столько приложили усилий, раз, мода поменялась. Вот что делать с вот этими? И это стрессы, это напряжение, это неуспевание. То есть что делать тем женщинам, которые это испытывают? Вот они что-то делают, ними пренебрегают, говорят, а что это не важно, ну что это? Ну вот что можно сделать, вот, когда не просто женщина в начале пути к успеху, а когда уже есть разочарование? Но дело в том, что человек, и не только женщина, а в принципе проходит определенные этапы развития. И примерно в подростковом возрасте это некий этап само утверждение. И этот этап должен пройти каждый человек, женщина в том числе. да? Это самоутверждение себя как девушки, это самоутверждение себя как Личности, это отделение себя от других. В этом случае есть шанс противостоять этому обесцениванию своим внутренним содержанием. То есть когда однажды один мой клиент сказал мне такую фразу, что такое уверенность в себе? Это когда все вокруг тебя говорят, что ты черный. А ты точно знаешь, что ты белый. Вот. И м, что бы вокруг ни происходило, если э, я смотрю в глаза своему любимому человеку и э, вижу, в общем-то, бездонную глубину в этих глазах, если я вижу детей, которые растут и которые, ну, в общем-то, счастливы, и, э, я довольна своими детьми, у меня двое шикарных сыновей и взрослых, да, уже 18-20 лет. 21. И ну вот я точно могу сказать, что что бы ни происходило вовне, какие бы катастрофы ни происходили вокруг, мы можем опираться друг на друга. Связи между нами ну, дорогого стоят. Ну такой вопрос о женской… Э а женщины, которые, которые должны выполнять мужскую функцию. Вот такой вопрос. Да, даже если женщина хочет быть женщиной, все равно приходится выполнять мужскую функцию, пишет на а Зарабатывать, бороться, конкуренция за хорошую зарплату. Как быть современной женщиной в такой ситуации? То есть ей это... нужно бороться и одновременно быть успешной, счастливой. Это очень трудно. Подскажите это... женщину. Может, Ксения? Как вы с этим справляетесь, Ксения? Конечно, я как сказала, нас жизнь подталкивает быть фигара здесь, фигара там, и зарабатывать, и много семей, которые, в которых женщина да, должна зарабатывать. Но ну, так уж сложилось, так она выстроила да, свою семью. Конечно, происходит… Такое повсеместное. И это действительно тяжело. Вот найти гармонию э, в таком состоянии тяжело. Но я призываю найти гармонию внутри себя, когда вы почувствуете вот свое начало и что, как вы проживаете жизнь. Вот просто подумать, да? Вот я там достиг такого-то количества лет, я достигла того-то, -того вот -того -того. Но что дальше? Чем я закончу эту жизнь? Может быть, надо остановиться в этот момент, подумать. И сама эта мысль, она будет материально. Вот то, что вы посмотрите, посмотрите на мир другими глазами. Мы, знаете, вот эта вот ситуация, что мир такой, какой мы видим, каким мы его видим. Чуть только вы повернете точку зрения, вас по-любому будет изменение, изменения в картинке. И я просто предупреждаю, прошу вас остановиться в какой-то момент и подумать. Я подтверждаю, у меня даже есть такой опыт, когда я оставила мужские способы заработка, когда я закрыла все бизнесы закрыла. У меня было несколько разных личных бизнесов. И ну, в общем-то предоставила эту возможность мужчине. Я работаю тем, что мне нравится, я делюсь тем, что у меня внутри, своим опытом, теми технологиями, которые мне помогли, в общем-то, достичь той точки, где я сейчас нахожусь. То есть всегда есть возможность двигаться женским способом. Вопрос выбора. Если я все на себя Тяну, я автоматически задаю для мужчины роль сына но извините если я мама а мой муж на себя берет роль сына то так или иначе это закончится разводом потому что сын ищет кого женщину зачем ему мама у него уже есть одна мама да и в этом случае наша мудрость наша задача Вдохновить мужчину. В общем-то, и обеспечить семью, чтобы мужчина двигался, чтобы мужчина это делал. Да? А мы получали удовольствие. То есть женщина, которая способна своим состоянием вдохновить мужчину, в моей картинке сейчас это, это крутая женщина. У вас такой вот вопрос пришел. Он, с моей точки зрения, немножко, немножко грустноватый, но все равно его задам. Вот. Все больше женщин, уже до 30 лет работающие, с детьми, с машиной, с квартирой, обеспеченные мужем, задумываются о смысле их жизни. По сути, пишет Юля Грекова, каждый день – это день сурка. А с чем это связано? Вот такой вопрос. Непростой, непростой. Ну, мы уже подступились несколько раз к нему, да, и мы говорили о том, что за успех внешний женщины часто платят очень большую цену. И да, мы действительно подступаемся к смыслу жизни, так или иначе, где-то после 28 лет у каждого человека возникают такие вопросы. А зачем это все? Зачем это достигать? Чтобы что? Чтобы чего у меня стало больше? Да? И это то внутреннее качество, которое, ну, в общем-то, нужно разыскать в себе. По этому поводу мне очень нравится притча, когда к мудрецу пришел человек, и спросил, что мне делать, чтобы, ну, в общем-то, достичь счастья. И мудрец ему указал дорогу, куда пойти и начать копать. И этот человек сначала нашел железную руду. И ему хватило этого на несколько лет, он основал город, заработал очень много денег. Затем снова пришел к мудрецу, и мудрец указал ему другое направление. И тогда он нашел золото. И все повторилось. Он основал снова город и так далее и тому подобное, заработал там массу денег и снова пришел к мудрецу. И после этого мудрец указал ему третий раз путь. и он нашел алмазы. А в нашем мире нет уже ничего дороже алмазов, нет ничего больше да, в этом материальном мире. И когда он снова пришел к мудрецу, тут ему сказал, Садись рядом со мной и иди во себя. Ответы могут быть только внутри, а внутри мы едины со всем миром. Внутри мы одно целое, и внутри нас есть все. Спасибо, Татьяна. Кто хочет добавить? Я хочу добавить лишь то, что это очень хорошо, что задаются таким вопросом. Я считаю, что это просто самое самое драгоценное, что может быть в жизни, когда ты понял, что наполнение не происходит в каких-то вещах, да, друзья, которые нам так или иначе общество да, подкладывает. мы смотрим телевизор, мы видим рекламы, да, там машин, там, не знаю туристических поездок и так далее. Но когда э, задаются эти вопросы, это значит, что человек уже просто переходит на ступень быстро. И дальше, как уже Татьяна сказала, искать себе ответы, искать ответы, они придут. Спасибо, Ксюша. Влада, ты не хочешь ничего с вами сказать? Да, я хочу сказать, что на самом деле мы действительно сталкиваемся сейчас с очень тяжелым поколением. Эти женщины развитые, они красотки все, они все такие зрелые, они вырастили уже каких-то маленьких деток, они уже готовы все, что угодно дать, чтобы быть счастливой, даже если они еще не осознанно. Но вот это эмоциональное выгорание, то, что уже выработала их не позволяет так быстро найти ответы поэтому я думаю наши передачи нужно продолжать нужно развивать брать как можно больше интересных тем исследовать их приглашать как можно больше экспертов для того чтобы люди находили эти ответы потому что мы просто созданы быть счастливыми это просто преступлением что мы теряем каждую минуту каждую секунду не стоит даже одно слезы женщин женщины вообще ничего то есть мир полон радости он действительно полон всего и полон мудрости поэтому я только могу пожелать нам это все находить вот здесь среди нас спасибо я бы хотела еще пару слов добавить я изначально у меня филологическое образование и я всегда смотрю в суть Слов, да? И если говорить э, о счастье, то слово ⁇ счастье ⁇ в себе уже несет ответ, что это такое счастью, то есть быть частью э, большого целого. Когда я себя чувствую частью этого мира, когда я чувствую, что я влияю на этот мир, знаете, как, допустим, органы одного и того же тела, да, если одна почка перестает работать и отказывает, то другая почка берет на себя это, да. И ну вот счастье в осознании вот этих взаимосвязей, что все взаимосвязано, что люди взаимосвязаны, что мы одно целое. И нет счастья отдельно самого по себе. И это естественно тогда дает смысл жизни. Это наполняет человека внутри. И тогда хочется жить. Спасибо большое. Походит к концу нашей встречи. Не знаю, я может быть продекламирую. Стихи поэта Есенина, который тоже говорил о счастье, вот его персонаж, вернее, я так говорил о счастье, он говорил, такой отрывок из поэмы его "Черный человек». Он говорил, «Счастье есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные лживые жесты, угрозы в бурю, в житейскую стынь. При тяжелых утратах, и когда тебе грустно казаться улыбчатым и простым, самое высшее в мире искусства. Вот такой вот фрагмент, когда-то я выучил, чтобы идти гулять за седьмом классе, за два часа до сих пор не сказал, пока не выучишь, гулять не пойдешь. Ну, такой длинный, а я его помню. За уже 50 лет. Сколько? Я не знаю, сколько мне лет. Вот, друзья, ну что, мы вывели, вывели формулу счастья, ну она может быть не, не полностью со всеми компонентными, но мы, вернее, формулу успеха. То есть успех, он должен приравниваться, во-первых, счастье, это какое-то состояние, плюс должна быть еще любовь, плюс еще должна быть гармония. Это я все говорю о женском счастье, потому что мужское счастье и мужской успех вообще очень простые по денег и чтобы тебя уважали со всех сторон тебе кланялись вот ты все мужское счастье мужской успех вернее вот но женский видите он немножко немножко другой ладно ну поддержи меня потому что я уже не знаю вот ну, что... ну, я хочу сейчас у тебя спросить это счастье женское оно емкое или многогранное вот я не знаю я сейчас я, я как бы даже, даже делаю такое замечание влади емкое это относится к чему-то большому или ёмкое — это, наоборот, что-то что, -то, что -то такое узкое. Я не знаю, мы немножко запутались в начале передачи. Mm -hmm. Кто может ответить? Что такое емкое Понятие. Что такое понятие ёмкое? Ну, это как 3D. Это с разных сторон. С какой стороны посмотреть, да? И э, ты знаешь, Валера, я хотела бы со своей стороны спросить тебя, насколько важно мужчине, чтобы женщина была счастлива? Вот. Я думаю, вообще для мужского самолюбия счастливая женщина, которая находится рядом с тобой, но ну это самый главный аспект его жизни. Иначе, иначе он не ощущает, не ощущает вкуса жизни. То есть счастливая женщина рядом с мужчиной является показателем его успеха. И... Это как знак качества, да, да? Качества, да для мужчины, мужчины. супер. Конечно, да, мужчины — это счастливая женщина рядом. Вот. Мне повезло, у меня э, жена счастливая, уже 30 лет счастливая, просто такая счастливая. 33. 33, 33 счастливых года. Вот. Ну что ж, вау, мы все имеем место для работы. Мы можем дать друг другу ощущение счастья и мужчины и женщины. Мы можем транслировать это счастье. Мы можем добиться успеха в любом, в чем мы, как Ксения, нас неоднократно наталкивала на мысль, что мы должны только захотеть, сосредоточиться и все выстроить навстречу этому счастью. Поэтому э, безумно счастливо находиться в такой очень яркой и очень талантливой компании, и рада за наших телезрителей, и зрителей, и слушателей. Вот. И хочу анонсировать э, следующий вебинар, который также будет обязательно разобран э, и э, анонсирован, и обязательно будут эксперты, связан будет со здоровьем. Вы можете присоединяться к нашему проекту ТЭС и писать все пожелания, чтобы вы хотели э, узнать о здоровье своем или как добиться этого здоровья, и вообще, что такое здоровый дух, что такое наше тело, какая связь тела и высшей силы. Вот. Поэтому я вот передаю слово Валерии, Он скажет... Вы, что он... вы можете заходить на нашу страничку и предложить свои темы для следующих вебинаров там, в комментариях, сказать, что вот это очень интересная тема. И, и я Также вы можете предложить себя в качестве экспертов. Вот. Мы, собственно, ради такого и создавали эту площадку для того, чтобы Люди могли встречаться, общаться. И вообще мы считаем, что для того, чтобы люди были счастливы, во-первых, они должны научиться правильно между собой общаться, взаимодействовать, коммуницироваться. Вот. Это тоже такой элемент счастья, когда, вот когда говорят… Что такое счастье, это когда тебя слышат, да? когда тебя понимают, ну, есть же так вот там у Катаева, по не помню, кто это так говорит, персонаж так говорил. Все-таки нам нужно, мы такое существа такие общественные, вот, нам нужно общаться, и, и нужно как-то находить э, наши линии, точки пересечения на, э, наших наших и обмениваться энергией и опытом, потому что это то, что люди активно могут дать друг другу. И, друзья, мы со своей стороны хотим поблагодарить вас за возможность поделиться с вами, почувствовать себя счастливыми от этого. Да? Спасибо, что вы нас пригласили. Это было невероятно здорово, невероятно интересно. Вы очень интересные собеседники. Спасибо. Вам тоже огромное спасибо, Ксюша, Татьяна и вот Лена, и все, все наши персонажи, все те, которые смотрели передачи. Большое спасибо, что вы откликнулись все, особенно, особенно наши эксперты. Это вообще такие молодцы, они такие занятые, наши женщины. Но откликнулись молодцы, спасибо вам большое. Вот на этом мы, на этой радужной ноте мы заканчиваем нашу трансляцию. Хотя у нас еще осталось две минуты, но за 2 минуты, может быть, я не знаю. Может быть... Поблагодарю всех собравшихся в этот вечер. Все заняты, все куда-то спешат, да? но остановились, чтобы понять, что такое успех. Успех для женщины и для мужчины тоже, да, Валерий немножко сделал какие-то выводы. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Надеюсь, было кому-то было полезно. Спасибо. Мы тоже считаем, что если кому-то будет повезда, одному человеку это поможет. Но мы не зря встречались и пытались что-то выяснить. Даже нет сомнений, Валерий. Тебе огромное персональное спасибо да. от меня. Ты смог меня выдержать за эту передачу. Вот, спасибо. Да. Огромное. Выдержать успешную женщину. Да. Спасибо всем огромное. До новых встреч.